Жители улицы Пролетарской задыхаются от трупного запаха. Учащиеся школы номер 48 будут самостоятельно мыть классы. Пушки у музея флота теперь больше напоминают самовары. Это программа «Качаем прессу». Меня зовут Эмиль Валеев. Здравствуйте. В конце августа жильцы дома на улице Пролетарской обратились в управляющую компанию с жалобой. После смерти соседа в квартире стоит характерный трупный запах, который мешает жить. Однако решение проблемы не последовало, а управляющая компания, пожала плечами объяснив, что устранение запаха в жилой квартире – не их зона ответственности. УК отвечает за содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, подчеркнули в компании. Следовательно, по закону, заниматься решением проблемы должны родственники умершего. Однако, по словам соседей, мужчина был одиноким человеком. Жильцы, не желающие мириться с ужасным зловонием, обращались также и в МВД, и в Следственный комитет, где им, барабанная дробь, дружно посоветовали обратиться в УК. Вот так невольно жители многоэтажки попали в замкнутый круг, где все по очереди снимают с себя ответственность. Получается, спасение утопающего – дело рук самого утопающего, и ради сохранения здоровья людям придется собственноручно отмывать помещение. Надеюсь, до этого не дойдет, но пока я не вижу ни одного выхода для жильцов, кроме как ждать, но это явно занятие не самое приятное. Действительно, управляющая компания не несет ответственности за состояние самих квартир, и уж тем более за запахи в них. Сколько было уже история о сотнях кошек или захламленных квартирах, воздух в подъезде можно было трогать. В то же время и полиция и же с ними также абсолютно не ответственны за то, что в доме воняет. На них тоже пенять не стоит. Остается только СЭС, куда я и советую обратиться за помощью. Хотя, опять же, никто не гарантирует, что они действительно зайдут в квартиру и вообще найдут основания для проверки. Подумаешь, запахи. Зрители, жду и ваших советов в комментариях под роликом. Может быть, жильцы дома наткнутся и найдут выход из этой поистине патовой ситуации. Что-то у меня от предыдущей темы до сих пор такое гадкое ощущение, как говорится, врагу не пожелаешь. Давайте поговорим о чем-то более приятном. Поясню, схема движения на Ялтинском кольце изменилась вновь. Хорошие новости для тех, кто преодолевает это испытание каждый день, да помогут им высшие силы. Выглядит все это теперь вот так. Движение через тоннель открыто в обе стороны. Если раньше проехать можно было только в направлении 5 километра со стороны Инкермана, то теперь там организовано двустороннее движение. Одна полоса в каждом направлении. Проблемы с проездом все еще присутствуют, но похоже, что теперь не нужно делать гигантский крюк через шоссе генерала Маргунова или проспект генерала Острякова. В любом случае, чтобы полностью разгрузить долгострой, придется дождаться, пока откроют движение по верхнему ярусу тоннеля. А пока небольшой крюк все же сделать нужно. Ну, хоть так. Вообще, я не перестаю удивляться тому, как интересно происходит реконструкция важных транспортных артерий Севастополя. На весь курортный сезон нас закупорили в городе, и любая попытка выехать или въехать кончается огромными пробками. И даже думать не хочется о том, что происходит, когда на этих узких участках случается ДТП. Я, к счастью, ни разу не попадал в такую ситуацию. Строительство, по заверениям чиновников, идет по графику, и завершение планируется аж в мае 2023 -го. Что же это за график такой, где больше года идет строительство одной развязки? Нашим управленцам бы поучиться у восточных друзей. Каждый из вас, думаю, слышал о том, что китайцы постоянно бьют собственные рекорды в строительстве на скорость. Мне кажется, Ялтинское кольцо они бы построили за неделю, а то и меньше. Может, устроить какие-нибудь курсы по обмену опытом или пригласить их напрямую в следующий раз. Следующая новость крайне противоречивая. и очень сложно однозначно сказать, быть или не быть. А дело вот в чем. Администрация школы номер 48 предложила школьникам с согласия родителей принять участие в программе воспитания личности». Суть программы будет заключаться в возможности приобщиться, в частности, к уборке класса и школы, а также к различным озеленительным проектам. Руководство школы подчеркнуло, что приоритетом новых федеральных госстандартов является воспитание личности школьника. А это, как известно, невозможно, в том числе без получения навыков коллективной работы и воспитания уважения к труду. Поэтому родители просят дать свое согласие на участие в программе, обещая, что все мероприятия будут проводиться в соответствии с нормами СанПИН. Однако мнения севастопольцев касательно таких нововведений разделились кардинально. Жаркая дискуссия разгорелась в комментариях к новости. Кто-то безгранично рад и поощряет приобщение учеников к ручному труду, а кто-то наоборот вовсе объясняет эту программу тем, что администрация школы либо не может, либо не хочет нанимать тех персонал. Я, признаюсь честно, так и не смог сформировать однозначное мнение по этому вопросу. Уже очень много сторон у этой медали. Вроде приручения школьников к труду – благое дело. И действительно, очень важно объяснить молодому поколению, что мыть полы, вытирать пыль и вообще работать руками вовсе не зашкварно. К сожалению, как показывает практика, многие дети так не считают. С другой стороны, я не так давно сам был ребенком и могу точно сказать, что не был бы рад такой прекрасной инициативе от слова «совсем». Отправил бы я своего ребенка мыть класс – тоже нет. Я знаю, у многих эта тема вызовет воспоминания разной степени теплоты об ушедших временах СССР. Но я хочу сказать, что время тогда было совсем другое, и сейчас такая инициатива от школы выглядит не очень прилично. Принцип «один за всех и все за одного» в текущих реалиях не работает. Все же принято иметь собственный персонал для таких вот санитарных нужд, и уж тем более для ухода за посадками на территории. А вот что меня смущает в этом больше всего – Инициатива сугубо добровольная, и само по себе это кажется хорошим решением. Как бы запели родители, если бы детей принудили к труду. Но хорошо до того момента, пока не начнешь представлять. Гипотетический класс, условные 30 человек, 30 пар родителей. Некоторые сразу посчитают себя слишком хорошими для этой работы, у кого-то появятся какие-то более важные дела, кто-то слишком трясется над своим сыночкой-корзиночкой, вариантов масса. В итоге поддержат инициативу не так и много родителей. Что же произойдет в таком случае? Несколько счастливчиков будут отдуваться за весь класс. И тут уже хочешь не хочешь будешь стыдиться своего труда и чувствовать несправедливость. К тому же не стоит забывать, что дети жестокие существа. И такой прецедент вызовет раскол в коллективе и скорее всего насмешки в сторону тех, кому не посчастливилось убирать классы. В итоге получаем психологическое напряжение и разобщенность в классе вместо заявленного духовного воспитания. Конечно, здесь каждый решает сам для себя, поэтому я задам вам вопрос. А вы бы подписали согласие на участие вашего ребенка в такой вот инициативе? В Гагаринском суде Севастополя прошло рассмотрение дела о дискредитации вооруженных сил России. Поводом для разбирательства стал инцидент на волейбольной площадке у Солдатского пляжа. Во время игры волейболисты завели разговор о политике, затронув в том числе и нынешнюю ситуацию в Украине. Во время разговора один из участников резко высказался о действиях России в этом вопросе, заявив, что не боится нести ответственность за свои слова, так как имеет связи в органах. На этом история не закончилась, ведь на следующий день мужчина появился на площадке с резинками синего и желтого цвета на рукаве, в связи с чем один из игроков отказался сжать ему руку, назвав предателем Родины. Гагаринский районный суд Севастополя не заставил себя ждать и признал горожанина виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Сам мужчина в ходе судебного заседания свою вину признавать отказался. Интересно только, почему же связи в органах не помогли избежать наказания? Я не поощряю ни практику доносов, даже на тех, кто оскорбил твои патриотические чувства, ни тем более наказания за высказанные человеком мысли. Возможно, это отпечаток профессии, вы уж меня поймите. Хоть пресловутую Конституцию уже попирали тысячу раз, а все же свободы есть свободы, и штрафовать за мнение не здорово. И все же я очень рад, что те, кто много выеживается, хоть иногда, но получают по заслугам. Возможно, наш волейболист теперь будет поменьше хвастаться своими связями. Раздражают такие люди, честно говоря. Занимайтесь на спортивных площадках спортом, а не политикой. А то не угадаешь, помогут ли тебе в сложной ситуации твои связи, даже если они в органах. Десятки больничных участков Севастополя нуждаются в специалистах, терапевтах, педиатрах и врачах общей практики. Число недостающих врачей колеблется от 40 до 60. Объем работы, который должен распределяться на недостающих докторов, выполняют работающие специалисты. По словам директора Департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, они берут дополнительные четверть или половину ставки. Денисов уверяет, что департамент находится в активном поиске квалифицированных работников, в том числе среди выпускников медицинских вузов России и Крыма. Помимо нехватки врачей, севастопольским медучреждениям не хватает и капремонтов. 30 объектов должны быть отремонтированы к концу июля 2023 года для получения лицензии, необходимой для работы по российским стандартам. Избитая тема, на самом деле, я вполне понимаю, почему никто не рвется работать в государственной медицине. Путем несложного гугления находим, что по Крыму медианная заработная плата врача 27 381 рубль. При этом работа вовсе не плевая. Не буду разводить демагогию о том, что это слишком мало для тех, кто спасает наши жизни. В Севастополе ситуация еще плачевнее, ведь медикам приходится перерабатывать, на всех не хватает. И даже в таких условиях записаться к врачам – Миссия невыполнима. Записи на две недели вперед разлетаются, как горячие пирожки. Успеваешь только щелкнуть, сами знаете чем. Все дело, конечно, в условиях труда, ведь работа и правда очень сложная. Все мы часто можем наблюдать, какие они все угрюмые ходят. Я бы тоже с такой зарплатой не улыбался. Однако, видимо, выделять дополнительное финансирование здравоохранению никто не планирует. К тому же и капитальные, а я напомню, что это не подкрасить стены, капитальные ремонты нужны 30 объектам. Комментаторам предлагается затянуть вашу любимую про кластеры и театр оперы и балета. Ну и на у нас настоящая трагикомедия. Я даже и правда не знаю, плакать или смеяться. Наверное, все же плакать, потому что старинные латунные пушки уличной экспозиции Севастопольского музея Черноморского флота лишились своего привычного цвета. Вместо благородной зеленой патины, результаты многолетнего окисления медных сплавов, орудия 19 века отдают желто-рыжим блеском. По словам заведующего музея Черноморского флота Владимира Клюева, изменение цвета пушек – результат плановой реставрации. Также Клюев отметил, что работы с орудиями проводит специализированная, лицензированная организация, управляющая компанией Санкт-Петербурга. Однако жители Севастополя таким преображением орудий не рады. А член общества исследования старых орудий Юрий Куликов высказал свои сомнения по поводу целесообразности манипуляций. «В мировой практике артиллерийской культуре не припомню, чтобы на открытых площадях медные орудия зачищали до состояния блеска. Например, в благородной зеленой патине трофейные орудия у стен Кремля, и никто их до состояния голого металла не зачищает», — сказал он Форпост. С одной стороны, конечно, хорошо, что культурному наследию города и его сохранности уделяют внимание, но такое внимание я бы лучше перенаправил на другие объекты. Есть вопросы и к словам директора музея. Если бы люди разбирались в музейной работе, в реставрации, они бы таких вопросов не задавали по поводу зачистки пушек. Эти пушки обработаны химическим раствором специальным, высветлены до заводских установок. Ничего страшного в этом нет. Плановая работа, согласно инструкциям Минкульта», — подчеркнул он. Интересно, где же смогли раздобыть те самые заводские установки XIX века? Неужто на пушке этикетка сохранилась? Стирать при 40 градусах, ручная стирка, не гладить. Также, по словам директора музея, после дождей и похолодания орудия приобретут темно-коричневый цвет. То есть станут такими, какими должны быть. Интересно, сколько лет должно пройти, прежде чем они вновь станут такими. Комментарии под новостью пестрят острыми высказываниями по теме. Посмеялся от души, спасибо вам за юмор в этой печальной ситуации. Победителем конкурса народного творчества без всяких сомнений становится «Against Everybody» с идеей полирнуть и памятники города. Зато каким светлым сразу станет Севастополь, не чета нынешним угрюмым темным монументом древности. Будем ходить по центру и жмуриться. По итогу скажу, что это, по моему мнению, классический пример головотяпства, когда никто не хочет ни в чем разбираться, а хочет побыстрее и еще желательно подешевле сделать работу, Имеем самовары вместо пушек в центре города. А с вами был Эмиль Валеев, в программе «Качаем прессу». До новых встреч!